Добрый день, дорогие братья и сестры! Все, кто присоединяется к нам для совершения таинства чудесного дня седьмого, дня Божьего. И пусть же это таинство соединит нас между собой со всеми нашими братьями и сестрами, кто идет по пути светлому, кто творит частичку мира нового сердцем своим. Пусть же рождается этот мир прекрасный прежде в наших сердцах, Пусть каждый из нас потрудится сердцем своим, сотворяя подобно Отцу Великому любовь и свет, красоту и радость. И пусть это таинство будет особенно нежным, ибо ибо нежность соединяет нас с миром Отца Великого. Да будет так. Из этого дня И не в сердец Сотворяем божественный край не прибудет Отец И волшебная песня Сердец на земле воспалит А любовь, расцветая в сердце Эту песнь сохрани в нежном таинстве этого дня Ликованием сердец Сотворяем божественный храм В прибудет Отец И волшебная песня сердец Над землей воспали, А любовь, расцветая в сердце Эту петь. И пусть молитва единая соединит нас для таинства чудесного, соединит с Богом Великим, с Учителем нашим и со всеми, кто идет за Ним по пути светлым. Да будет так. Воспарим же с сердцами своими в небеса Отца Великого. Воспоем песнь любви Богу Светлому. Призовем Дух Его Святой. в Помощь нам в сотворении Таинства чудесно. Да будет так. Мой Бог свет, Господь мой Бог. Отец наш милостивый, милосердный, всеславный и вселюбящий Отец наш небесный, наполни сердца наши миром своим, светом своим волшебном мажоре души наши, духом своим святым укрепи сердца. Свет небесный, свет небесный, Сияние нежный, Царит на земле, О, Сияющий свет, Светца с грехом, Мелодия нежной, Любовь воспивае, Сияющий свет, Волшебные песни. Души крыски звучит с ними вместе свет свет, свет волшебные песни звучит с ними вместе Сияющий свет. Свет наш, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, сияющий светлый, свет И светлый, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, Бог светлый, через наши сердца весь мир. Да будет так! Свет нежно-золотой Мир вечной весной И радуга небес Божией любви Нас обнимает Свет солнца в облаках Свет нежного сердца и в Божьих руках, словно в небесах, мир расцветает. С мир вечной весной, нежно-золотой, любви прекрасный. И за спиной, мы летим с тобой, светочей ясный, с мир вечной весной, нежно-золотой. Ты прекрасный, и, и крылья, крылья за и спиной и Мы и летим с тобой, свет очень ясный свет мой. И любовь поет, светом чистым, светом ясным, и души поет, раскрывает мир прекрасный, свет небес золотой, но сияет над землею, свет сербец благой, загревает мир весной, и любовь поет. Светом чистым, светом ясным, И души и полет раскрывает мир прекрасный. Свет небес золотой, Он сияет над землей, Сердце безблагой, Согревает мир весною, Светом Господь. И светом, любовью, радостью сердце наше жаждет воспеть славу Отцу великому, Богу светлому, безмерно тайному, живущему во век. Отец, небес духовных и сверкающих любовью Твоею, еще несколько шагов и храм на земле на душе возожгу. Течами, твоими спасевши душу свою, воскликну в сторону твою, о Боже мой, счастье вновь не выдание, сердце и сияние глаз, любовь свершится. Довославя, да дети, отче, Себя великого, Сколько нас воспаряют сердца наши над миром, славя Отца Великого, воспевая о Боге Светлом, благовествуя миру об Отце Нашем Великом. Да будет так! Господи Боже милости, выльно святится имя Твое, Освяти наши души светом Твоим, обогрени наши души, Освети наши души светом Твоим, обогрени наши души. Господи Боже, милостивы, ожидай. Пусть наполнится светом любви Твоей, Наши души наполнятся светом. Пусть наполнится светом любви Твоей, Наши души наполнятся светом. Господи Божий, милостивый, досвяти. Да Души светом твоим, обогреви наши души. Освети наши души светом твоим, обогреви наши души. Этот полет чудесный. Пусть подарит миру ощущение величия славы Божьей, ощущение безмерности и любви Отца Великого, ощущение радости светлой от того, что есть Отец Великий у каждого из нас. Это будет так. И в небеса, души туши селаю, Свет над земной наполняет сердца. Нежно в письма спивая Славим любовь всех благого Отца. И будет петь и виновь. a lot yeah so Слава и сердца, Слався в очень небесных веках, Славься, славься, слава вся в Отец, Небо винет, Счастье Творец, Слався, слався, слава вся в Отец, Небо вине, счастье Творец. Небо винет счастья творец. И благодарим тебя, Отец великий, благодарим за великое счастье жить на земле, помогая в свершении сыну твоему светлому. Так пусть же расцветает мир твой среди чад твоих, пусть под солнцем своим рождается Старь да, светлое отчи, да будет так. Небеса, солнце отец, снежный наш Бог, Великий Господь, На земле слово Его, Сын Его светлый сорсует вновь. Слава, слава, слава Господу, Он послал нам Сына Своего. Слава, слава, слава Господу, Слава Свет, Любви Его. Мне... Слава Господу, Он послал нам Сына своего, слава, слава, слава Господу, с нами свет любим линием. Вославем вместе Бога Великого. Слава, слава, слава Господу, Он послал нам Сына Своему. люби его, с нами свет люби его, со своих сильных отныне и в далекие века, со своих сильных отныне. Отныне и веки веков. Царство истинное, отныне и веки веков. И пусть рождается это царствие чудесное, рождается в наших сердцах, рождается в мире вокруг нас, и пусть каждый из нас представит как можно ярче образ мира будущего, в котором жить нам, всем людям Земли. И пусть все люди Земли увидят этот образ, войдут трепетно в этот храм и будут жить счастливо на Земле Матушки. Да будет так! Наша, помогает рождению этого храма и все во что верим мы пусть прозвучит в наших сердцах в наших устах для всего мира огромного да будет так Царство Господа во ми отца, веруем во искру Божью в своих сердцах, веруем во Сына Божьего Живого Христа, веруем во Слово истины в Его устах, веруем в весном грядущей нас судьбе, веруем в истину Господь. Тебе. И разбудется самое доброе, и разбудется самое светлое, и да самое нежное, то, что Господа нам заповедано, и да Сотворим, сотворим же ее, и да будет любовь. Сотворим, сотворим же ее, и да Богу любовь. Да будет так воистину, и любовь воцарится над миром. Но мы знаем, что огромный труд нужен, чтобы сотворить то, что заповедал Отец в сердце своем, в мире своем. Такой же силы Божьи прибудут с нами в сотворении этом. Попросим Бога Великого благословить нас на исполнение этого труда чудесного. Да будет так.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 река благодатная с небес, через нас мир огромный. Пусть каждый из нас добавит к этой великой силе частичку малую своего сердца, своих благопожеланий, своей благодарности, любви к миру, к земле, ко всему, что живет на земле. Да будет так. Да будет свет и мир небесом, Да будет свет и мир деревом, Да будет свет и мир всем живым существом, Да будет свет и мир земле. Да будет свет, и мир небеса, Да будет свет, и мир Бога, Да будет свет, и мир всем живым существам, Да будет свет, и мир земле. И к земле, Матушке, обратим сердце своим. Огромная, великая Матерь наша, Несущая нас на груди своей теплой и необъятной Под бесконечным простором Вселенной, Дарящая нам жизнь и все, что необходимо для жизни. Пусть любовь наша и благодарность согреет землю, Пусть смягчится боль земли, матушки Отделяние наших, порой неразумных, Пусть любовь наша прольется к огненному сердцу земли, от сердца каждого. Да будет так. Благодарю земля, земля, благодарю. Тебя, милая моя, благодарю тебя, земля моя, Благодарю тебя за прекрасный твой волшебный мир, Любви за все дары твои. Благодарю тебя, бабушка, земля ты, ты своя. То, что наполняет сердца наши, благодарность, любовь, возвышенность особая, прольется к земле, матушке, к миру земному, теплом молитвенным. И великая сила молитвы единой, отсюда с вершины святой, пусть поможет всем, кто нуждается в помощи в минуты эти на земле. Пусть поможет она и преображению земли прекрасному. Да будет так. Завершая Таинство наше Мы вновь и вновь Благодарим Отца нашего Великого За дар жизни вечный За дар жизни во время все великое За все, что уже обрели мы по милости Его и За все, что еще ждет нас впереди Пусть благодарность наша Вознесется в небеса Божии Цветами благодарения От сердца каждого Да будет так Благодарность от сердца к небу, Наша жизнь наполнила света. Благодарность от сердца к небу, И любовь, И любовь к тебе очень светлый, И любовь к тебе. от сердца к небу наша жизнь наполнена светом свет Да проявится любовь наша к богу великому исполнением заповеданного им и пусть труд сердец наших рук наших поможет исполнению замысла великого отца на земле матушки пожелаем этого всем сердцем да будет так замысел твой Отец. Пусть Светом Твоей любви Мир Через сердца детей Через дела их рук Замысел Твой Отец Пусть досвершится Замысел Твой Отец, Пусть досвершится Светом Твоей любви Мира залиется Через сердца детей, Через дела их рук. Замысел Твой Отец, Насвершиница, да будет так, и синота, да будет так, и синота, да будет так, и синота, да будет так. Так, воистину. И да поможет этому таинство, сотворенное нами. Сохраним в сердце дар небесный, плоды труда сердца нашего. Пусть помогает нам это чувство чудесное, единение с Богом Великим, между собой, с природой Матушкой. Пусть помогает нам жить достойно на земле, Творя то, что заповедал Отец. Да будет так. Мира и счастья всем!